Друзья, я всех приветствую, на связи топ-лидер Академии Успех Вместе Айгулька Зезова. И сейчас я записываю специальное видео, как сделать совместный просмотр именно для тех людей, которые нажимают на кнопку «Поделиться», и здесь вы не видите этой кнопки «Совместный просмотр». Для этого вы находитесь в группе Академии Успех Вместе. Вот начался у нас прямой эфир, я нажимаю «Поделиться». Поделиться сейчас. Теперь я перехожу именно на свою страничку, и вот вы видите, поделилась сейчас. Что я делаю дальше? Я нажимаю, ну, во-первых, я сдел, делаю редактировать, и здесь мне нужно ставить свой текст. Вот у меня есть готовый текст. Вот этот текст я копирую. Копирую и я его беру, ставлю. Вот у меня есть готовый текст, я его беру, вот так делаю вставить, делаю сохранить. У меня получается моя публикация именно вот видите с моими ссылками. Теперь я нажимаю с, э, сохранить, но ну, он ну, увидит у меня сохраненное тоже. Здесь у вас должно быть сохранить я его уже сохраняла. Затем я перехожу к публикации и здесь вы видите совместные просмотры. Нажимаю на совместный просмотр и в сохраненные, вот видите, сохраненные, на, нажимаю на как заработать, делаю добавить, вот видите, добавить. Вот у меня здесь их два, так я одну удаляю, вот и делаю готово. опубликовать. Все, и у меня... ...городов-регионов. Заодно с вами помнимся. В... Так, я вижу много людей из разных городов России. Также много вот стран, здесь стран, же я Россия, могу Россия, что сделать? Во-первых, я могу Дазастан, а, став, Украина, ставить свои, Дыргызстан, видите, лайки. Дыргызстан, могу поделиться Дыргызстан, и выбрать Дыргызстан, здесь Манголь, а, Манголь, а, Манголь, а, группу, Манголь, а могу выбрать Манголь, здесь своих Азербайджан, людей Азербайджан, и приглашаю. Также здесь Рыбикистан, вы можете писать сами. То есть вы здесь можете ну поздороваться. Что, те, кто Здравствуйте. Вот, здоровайтесь. И здесь именно это ваш просмотр. Это личные люди, которые, которых вы лично будете приглашать. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, наоборот, пишите наоборот, комментарии. Наоборот, До встречи.